Дорогие друзья, второй полуфинал. План Ураган против Girls Pussy. Карта Кэш очень интересная карта и интересна она в первую очередь тем, что эта карта перекочевавшая в 1.6 из Counter Strike Global Offensive немножечко, конечно, она поменялась с этим так сказать, перекатыванием, да, но факт остается фактом, это все тот же кэш, пусть и немножечко видоизмененный, и да, честно скажем, со слегка поломанными таймингами. После ножей у нас произошла смена сторон, Girls с начинают в обороне, план ураган в атаке, а море, хома, подботы, рома за команду план ураган, Girls Pussy, это Кристинка, Паладин, Ведьма, Персичек и Мистер Арт. Здесь никаких изменений не произошло. А, забустились, кстати, сразу на миддл игроки атаки, что очень-очень полезно и важно. Но подвод вот, Персичку в перестрелке уступил. Что далее? Кристинка, Море... Развалили, развалили друг дружечку Кстати, да, это та самая, та самая дерби, которую я ждал В море убило Кристину Мне очень интересно именно вот их личные встречи и перестрелки, дорогие друзья Две самые наглые каэсерши этого турнира Мистер Арт забирает море Хома забирает мистера Арта Следом Хома забирает ведьму Паладин, 45% здоровья Перестрелку с Хомой, к сожалению, Паладин тоже не вывез Дорогие мои друзья и это один. Ноль. Счет открывают игроки коллектива План Ураган. Постею подкиньте шабашку. Пусть респауны под кэш напишут, куда под какой рез бежать. Кстати, да! Кстати, действительно, надо сказать о Жене, чтобы он какие-нибудь, может быть, гайды запилил. Я думаю, многим было бы любопытно, с какой респой, под какую точку лучше открываться и какие раунды лучше строить. Вообще, надо ему, кстати, порекомендовать такую штуку сделать. Думаю, ему на канале это будет полезно иметь. Рома и Астарот по минусу на выходе на точку А. Как-то все весьма просто пока получается у плана Урагана. И мало того, что это был экономический от Герлс его, увы ах, план Ураган не почувствовали вовсе. Потому что там демейдж дилинг составил порядка, наверное, может быть, ХП 20-30. Давно ничего не выпускал нового востей. Ну, Но он пока только выпускает всякие видосики, где он там фасткап уничтожает в одного. И пока на этом все, да. Ну, вот, кстати, идея действительно хорошая. На мой взгляд, действительно хорошая, полезная. Я бы, в частности, не только на кэш ограничился бы, да. Вообще на все карты бы ему предложил сделать такие а, плюшечки ништячки. Не замечает, кстати, море соперника, который находился за траком. Кстати, у нас подбот переименовался в FX. А это, если что, вот, держу в курсе. Мистер Арт. Минус Сью с юспи. Что сказал? С USP. Ну, остается, к сожалению, он один одиночник в коннекторе. У него и слева соперники, есть и справа соперники. И вот, угадай, как говорится, куда открываться. Рома. Минус Мистер Арт. И это 3-0, дорогие. Друзья, экономические раунды для Girls Pussy закончились. Теперь можно... Расслаблять, как говорится, булочки И надеяться на что-то позитивное уже при наличии автоматов Нормальных автоматов, да, и пистолетов, и каких-нибудь там МПшек 5 эмок Именно такой бай решили изобрести для первого девайсного Girls Pussy Ну, планеру Ураган, разумеется, отвечают также, кстати, максимально мобильным закупом Это 5 калашей FX Готов сейчас открываться на... Простите, на точку А. Да и, собственно, здесь и так уже выход на точку А вовсю идет. Мистер Арт забирает Астарота. FX пытался дать разменный минус. Рома все-таки попадает в голову ведьмы. Кристинка забирает море. Опа, ответочка прилетела. Ответочка. Девочки друг дружку уже убили по парадику. FX минус персичек. 2 в три обороны в меньшинстве. Кристина. Дальний минус по Роме. Но остается, к сожалению, Кристина одна в результате гибели паладина. Паладин ее не захилит. На и себя паладин захилить, к сожалению, не успел. Кома и FX. И вот если, кстати, FX уже погиб, то у Кристины 3 хп и живой хома. И тайминги. И черт возьми, самые неудачные тайминги, которые можно было поймать, ловит сейчас Кристина. Отворачивается как раз в момент выхода соперника. Не повезло. Кристиночка могла сейчас оформить клатч, Сколько там получается? Одна против троих. Но хватило Кристину только на двоих. А дальше невезение. Дальше остров невезения случился с Кристиной. И у команды план ураган в атаке. Пока я даже не вижу хоть какую-то малейшую проблему. Ну, разве что немножко... Uh, не как-то двигаются по точке, а забегают просто, чтобы забежать. И, в общем, не сильно друг друга прикрывают. Но это такая, конечно, проблема ощутимая, если вы проигрываете. Когда вы выигрываете, этой проблемой назвать, в общем, нельзя. Да, Астарот перестреливает персичка. Персичек, бедненькая. Опять в числе первых погибает, как вчера это было на карте Трейн. Вот постоянно она там пыталась тащить, пыталась неистово вытащить, но... Все время что-то не получалось Паладин и Мистер Арт вдвоем, Кстати, очень опасная, по сути, связка Ну, в принципе, Мистер Арт а, Стрелок очень-очень неплохой Да и Паладин тоже вариативно умеет стрелять а, Мори, Хома и Рома, конечно, при, установи... при установке бомбы на точке Б Уже заняли, ну, самые замечательные позиции Которые можно было, в общем, только занять А ретейка у нас, по всей видимости, не планируется Да, Паладин, перестрелка с хелпой Безрезультатная, кстати, перестрелка с хелпой, ну, Мистер Арт занимает позицию э, на ангаре. Ну, можно открываться, по сути, куда угодно. Ну, а что это изменит? Да, Ну, вот два минуса от паладина, и паладин зачем-то прибежал взрываться на бомбе, да? Все игроки атаки погибли, но победа в раунде достается именно погибшим игрокам атаки. Да, вот такие вот делишечки. Море, Хома и Рома. Да, я говорю, Хома и Рома, в любом, любой ник к ним добавляй, получается какая-то скороговорка, да, и в рифму, что самое главное. Астарот, Рома и Хома, да. Море, Рома, Хома. FX, Рома, Хома, да. Все время получается стишок. Маленький, коротенький стишок. Ведьма и Мистер Арт. Забирают двух игроков атаки, жертвуя при этом самой ведьмой. Персичек. А вот и персичек. Море забирает персичка. FX минус Мистер Арт. Снайперская винтовка. Как хорошо работает у fx Кристина на точке Б против Моря и Фикса, и здесь самый главный момент, который я вот выделяю из всего этого, это перестрелка Кристины и Моря как раз-таки. Но пока была перестрелка Фикса с Кристиной. Кстати, если Фикс погибнет, это будет просто подарок для меня. Кристина пойдет выбивать, если пойдет, а я думаю один на один, она точно пойдет выбивать свою соперницу, и очень интересно, чем закончится их э, беда. Как сказать, беда, господи. Чем закончится их встреча? Ну что, Кристина? Нет, все-таки передумала. Кристина не решается в этот раз идти спасти ситуацию. Ну, наверное, правильно. Глобально, я думаю, все-таки это, наверное, правильное решение. Потому что в следующем раунде, скорее всего, команде Girls Pussy придется делать экономический раунд. И, может быть, есть возможность выбрать что-нибудь ну, хотя бы... Да, вот, типа в виде выбивания. Кстати, Кристинка перестреливает море. У наглых девочек 2-1. Друг против друга, да? Кристина пока два раза убила соперницу. Морюшка пока сделала только один килочек. Но, опять же, счет чудовищный. 6-0. Оборона... И атака на карте кэш, ввиду все-таки особенностей этой карты, практически 50 на 50 Ну и как несложно догадаться, да, 50 на 50 Ну здесь есть небольшой перевес, конечно же, да, все-таки, э, ну, такой тип Мистер Арт, снайперская винтовка И минус моря, а вместе с морем К сожалению для команды План Ураган Выпадает бомба Минус очень важный на самом деле был Ведьма погибает в перестрелке со Старотом, Половина лайфбара у Астарота В запасе еще остается после этой перестрелки Ну и конечно давить точку А придется При любых раскладах вещей Так как э, в эй Мейне Так скажем, да, в Мейне на точке А Находится бомба Хома Перестреливает Мистер Арта Кристина, вот она Кристина Ай-яй-яй, Кристину все-таки убивает FX. Блин, громко я, наверное, слишком закричал и спалил позицию Кристиночки. паладин один на один. Паладин один на один. Как... опять какие-то стихи получаются. FX поймет ли. Понимает, но перестрелку не вывозит, дорогие друзья. 24 хп осталось у Паладина, и он приносит первый матч-поинт в этой встрече своей команде. Когда следующий стрим антистресса? А, Рома завтра. Завтра в финал в 18.00 по московскому времени играет команда NoSkillGaming против победителя этой пары. Пока что шансов сыграть с командой NoSkillGaming у плана урагана... Больше. Ну и завтра матч будет идти до двух побед, соответственно. То есть три карты в мапуле. и в случае 2-0 это 2-0. Если 1-1 по картам, то еще и третья будет сыграно. Хома забирает Кристинку. Очень, кстати, важный минус, да, на самом деле. Что это за карта? Не знаете, это карта кэш. Рома минус персичек. Паладин! Паладин! Получает все-таки по голове от Ромыча, а следом мистер Арт погибает от рук все того же самого игрока обороны. Атаки, простите. 7-1. Не, кстати, Рома, хоть игра и карта, хоть и называется кэш, но пишется не кэш, а пишется кетч. То есть, вот, Артур правильно написал сверху. И ее можно найти в формате КСС и в формате Д. На самом деле, ее уже потом переделали под D. Изначально она вышла в формате расширения КС. Нижнее подчеркивание кэш. Потом сделали расширение Д. Так что, по сути, правильный вариант и тот, и тот. Привет, бро от Корши! Корши. Большущие привет. И вам, Фахредин, тоже, в частности, как представителю Корши. Астарот. Хедшот по паладину. Кристина одна против троих. Не дали договорить. 8-1, жесткий и довольно быстрый раунд от команды План Ураган. И вновь нацеленный на точку А. И заметьте, опять-таки, по истечению 8 выигранных раундов команды План Ураган и 9 суммарно сыгранных. Все Победы команды План Ураган были, по сути, на точке А. Вот, по сути, только точка А э, была прям камнем преткновения для команды Girls Pussy. И на точку Б плану Урагану даже особо и ходить не надо. Четыре дигла и М против плетка. Ни хрен ты себе. Плетка у FX, дорогие друзья. Вот такие уже решения принимают план. О! <свят> два ваншота от мистера Арта. Ничего себе встретил своих товарищей. По команде с... напротив, вот этот поворот! Вот это да, дорогие друзья! Два в два! Паладин и ведьма против моря и хомы. Минус от хомы по паладину. Ведьма остается одна. 70% 75% здоровья. И девайса, к сожалению, у ведьмочки нет. Ну, может она себе что-нибудь сейчас из-за угла по-быстренькому наколдует, и... И нет, и нет. Море. Говорит, нет, не надо ничего себе там колдовать. Просто выигрываем, и все. 9-1. План ураган планомерно и достаточно уверенно при этом продолжают приближаться дальше. Игл, я насколько понимаю, вы, наверное, не очень хорошо просто знаете русский язык, но вот в слове идет. Она, оно немножко не так пишется Вы вот только что Артура оскорбили Назвав его идиотом Идиот это оскорбление То есть там нужно писать Идет через Ё Не И, О А буква Ё, идет Два минуса от Хомы со снайперской винтовки Минус от Астарота И вновь раунд от команды Гелл Разваливается Разваливается на ровном месте Не успев собраться, мистер Арт Остается один Ну и, конечно, опять-таки вне игры Фактически вне игры Ничего здесь сделать ему не удастся Но максимум, может быть, вот выбить э, девайс С какого-нибудь мимо пробегающего игрока Атаки Хотя вопрос, может быть, у Мистера Арта и так есть девайс И он что-нибудь... Да... Какой хитрец! Вы поняли вот эту схему, да? Поставленная бомба и он пытался сделать что-то типа ниндзя-дефьюза. На последних таймингах выйти, забрать соперника и быстренько задефать бомбу. Ой, какой хитрец. Там уже не первый раз он... И тебя, Рома, на букву П называл, я удалил. Да? А где? А, да. Рома, да? <dés precaifty> <Susamorphpieces> Вот это написал, да Думаю, в инете ни один чел попал в ЧС из-за Т9 Вполне, кстати, возможно Вечер добрый, Рор, вам тоже привет Мистер Арт забирает Рому И это ответный минус за гибель паладина На подобранном калаше Мистер Арт разносит тройку. Тройку. Тройку оппонентов и завершающий фраг за Кристиночкой, дорогие друзья. Вот это, вот это да, уже немножечко неожиданно, да. Вот, наконец-то на точке А команда Girls Pussy сумели остановить своих соперников. А то все, каждый выход и победа в раунде. Выход, победа в раунде. Выход, победа в раунде. Ну, так вообще-то, наверное, все-таки быть не должно. Должна быть какая-то борьба. И смотрите, теперь смена вектора. План ураган поняли, что, ну, на точке А, ладно, нас научились принимать. Давайте попробуем теперь на точку Б повыходить. Посмотрим, что там. А на точке Б, кстати, все довольно-таки просто. Потому что тут у нас сидит Кристиночка, который вот только что прям на ваших глазах Астарот уработал. Ну, есть на ХЛП Мистер Арт, которого забрали. Персичек разменивается под точкой Б точно так же. И куда-то у нас уходит Кристиночка. Я надеюсь, она вернется, надеюсь, это не более чем какой-то досадный дисконнект Но без крестиночки, как бы это грубо не звучало для оставшихся игроков команды Girls Pussy Ловить, мне кажется, тут совсем будет нечего Ну в спекторах ее нет, и это пугает Ну что там, Сань, персик тащит? Старается, насколько это возможно вот, звук есть, а зачем же нам показывать уведомления? Да, опять, ну вот сегодня Donation Allers болеет прям, может вот додосит там сегодня? А то как-то раз был, кстати, момент, когда досили. Одно уведомление приходило по четыре раза, я думал, меня там деньгами просто осыпали с ног до головы, а на самом деле нет, на самом деле все было не так, и это просто Donation завис. 12-2, дорогие друзья, последний раунд первой половины, значит, это донат от Чеса, 5 евро, супер стрим, мувы были эпичные, ждем завтрашний финал, полностью с вами согласен, Чес, абсолютно верно, финал ждем с нетерпением, ну и, по всей видимости, уже становится немножко очевидно, да, кто у нас в финале будет играть, потому что Кристина по-прежнему не вернулась, и, ну, в вчетвером не выиграть. Даже перейдя в атаку, в вчетвером просто не выиграть. Точку Б сейчас сдали точно так же практически без боя. Ну, Мистер Арт. Да, вот Мистер Арт и Кристиночка единственные люди в команде Girl's Pussy. Которые, ну, вот прям запотевают, да. Паладин и Персичек с Ведьмой, они пытаются, но... По стрельбе все-таки они немного ниже, на мой взгляд, чем... Чем их, сопер... чем их товарищи по команде... Ну, что имеем, то имеем, дорогие друзья. Итоговый счет первой половины 13-2. И команда План Ураган переходит в оборону с огромным количеством взятых раундов. Зря эту карту пикнули на любой другой из шести. и Girls взяли бы побольше раундов. Ну, может быть. Может быть, я даже с этим соглашусь. Потому что все-таки карта не самая стандартная. Ее редко играют. И... Как правило, когда ты играешь против сильной команды, самое верное решение — это пикать карту до D-Dust 2. Я всегда э, в таких ситуациях привожу в пример слова э, одного из игроков команды Fnatic, э, который говорил, что... Э, ну, мы сейчас будем говорить да, по, про Counter-Strike Global Offensive, что команда сильверов... Ну, самый нижний ранг, да, против команды Глобалов Возьмет все равно на карте Даст 2 несколько раундов Все равно, вот хоть какое-то количество раундов, но взято все-таки будет Потому что эта карта Даст 2, ее все умеют играть И она очень рандомная из-за этого Вот, собственно, и здесь мне кажется, что команде Girls Pussy Которая откровенно немножко слабее команды План Ураган Стоило выбрать что-то более дефолтное Типа карты Даст 2, карты Инферно на этом можно было бы выехать немножко дальше. Ну, пока мы ждем возвращения Кристи... Кристины. Хотя, вот, кстати, в чатике сейчас прилетела информация, что Кристина сгорела просто. Психологически. И у нас не начнется матч. Или все. А, подожди, что это? Это уже лайв? Нет, не лайв. Они не подтвердили готовность. У них же Кристины нету, да? Ну, соответственно, короче... Соответственно, короче... Ждем, когда Кристина присоединится. Если она откажется от проведения, тогда команде Girls Pussy придется принять поражение, потому что вторая половина не начнется в таком случае-то. И будет присвоено техническое поражение. Так, Рома у нас вообще пикнул трейн, сказал Тиме только в конце об этом. Я вообще не готов был к трейну. Он посчитал, что нюк и инферно надо скипать. Ну, логика. <смех> ну, нет, конечно Я считаю, что капитан должен принимать Безусловно, решение как бы капитанское свое Да, так скажем Но На мой взгляд Это решение должно быть Естественно, как-то Обговорено с командой Ну, нельзя просто так, в соло Какие-то решения принимать Ну, кстати, у нас вообще так-то счет на данный момент 16-2 Я вот не понимаю, как бы это все или не все так, Сань, кэш же самая балансная карта или нет? Да, разница в сторону... Ой, я вот только все время забываю. В сторону, по-моему, атаки. В общем, атака владеет на 1% или на 2 больше картой, чем оборона. Ну, то есть там 51 на 49. Ну, это можно назвать, да, самой, по сути, балансной картой. Надо ли было любой плюс к ним засунуть. Ну, по сути, да. Хотя бы кого-то надо было закидывать. Просто, чтобы хоть как-то продолжать матч. Хоть как-то продолжать матч, да? Ну, вот, кстати, ну, вообще так уже 4-0 во второй половине. Я, я не понимаю, просто это не лайв? Счет-то не пишется? Но и сверху надпись при этом пропала о том, что это разминка. И это я теперь немножко не понимаю, это разминка и все? Техническое поражение из-за нее не смогли запустить. А, -а, а, дорогие друзья, ну тогда все, то есть Кристиночка сгорела и сказала, что я не вернусь. Ждите меня сколько хотите, а я не вернусь. Вот и все. План Ураган выигрывают в таком случае со счетом 16-2, дорогие друзья, и проходит финал, где сразятся с командой No Skill. Гейминг, с которыми они уже, кстати, единожды играли. И там план Ураган с трудом выиграли. 16-14 был счет, напоминаю вам. Ну а команда Girls Pussy занимает третье место в турнире. Поздравляшечка, в тройку сильных команд залетели. А, ну, не знаю, конечно, для кого-то, наверное...